Работают обе иглы. Последнюю иголку не надо выдвигать в переднее нерабочее положение. Провязываем мы 4 ряда. Про... Так. Так. Обрезаю, Она нам больше не нужно. Теперь наша задача навесить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 Отшиваем, вот здесь вот зашиваем, пришиваем сюда ленточки. И все. Можно, можно одевать. Отпариваем, будем мерить.